Как технологии меняли наш мир за последние 10 тысяч лет В предыдущей статье «Сущность информационного прорыва» мы описали основные триггерные события в человеческой истории, создающие информационные прорывы. За каждым информационным прорывом следует технологический прорыв. Он запускает смену средств производства, значительно повышая производительность труда. Для того, чтобы технологический прорыв начался, необходимо значительное увеличение количества информации. Информация важна не сама по себе, важно, что все больший процент людей имеет к ней доступ и способен применять ее в реальной жизни. Каждый технологический прорыв требовал все большего количества образованных людей. Именно поэтому технологический прорыв может последовать только за информационным прорывом, расширяющим доступ к информации все большему количеству людей. Если вы еще не слушали нашу главу про информационный прорыв, то можете сделать это по ссылке в описании к этому видео. Поставьте лайк этому видео, если вам интересно узнать больше о теории прорыва. Нам нужна ваша моральная поддержка. Критерии технологического прорыва. У технологического прорыва есть ряд критериев, выделяющих его на фоне многих других событий в человеческой истории. Вот его основные черты. Первое. Значительное увеличение производительности труда. Второе. Изменение главенствующей технологии производства. 3. Новая технология производства вытесняет старую. Четвертое. До начала технологического прорыва был начат информационный прорыв. Коротко расшифруем эти критерии. Первый критерий технологического прорыва – значительное увеличение производительности труда. Производительность труда – это количество продукции, произведенной в единицу времени. Иллюстрирую это примером, описанным в классическом труде Адама Смита – «Отца экономики». В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» он описывает пример мануфактуры, производящей булавки для ткани. До того, как на мануфактуре было внедрено разделение труда, о нем мы поговорим отдельно, она производила 200 булавок в день. Каждый мастер делал все операции, необходимые для изготовления булавки. Для этого требовалось менять рабочее место, менять инструмент, ждать очереди у станка. Когда на мануфактуре было внедрено разделение труда, то есть каждый мастер стал делать лишь одну конкретную операцию, то производительность труда выросла в 240 раз. То есть каждый день мануфактура стала выпускать 48 тысяч булавок вместо 200. В вышеописанной мануфактуре работало 10 человек. Как вы думаете, сколько человек сейчас участвует в производстве булавок? Количество людей, участвующих в их производстве, стремится к нулю, так как гораздо позже Адама Смита были введены станки, полностью заменившие в этом процессе труд людей. Второй критерий технологического прорыва – изменение главенствующей технологии производства. Главенствующая технология – та, на основе которой производится продукт. Сначала это был ручной труд, затем ручные станки, затем приводные станки, сейчас это роботы. Технология производства подстраивает под себя все производственные цепочки, начиная с производства сырья и заканчивая конечным изделием. Каждая следующая технология повышает производительность труда, по крайней мере так было в прошлом. В будущем критерий производительности может быть вообще не важен, об этом мы поговорим в следующих частях. Третий критерий технологического прорыва – новая технология производства вытесняет старую. Совершенство новой технологии настолько велико, что использовать старую попросту нет никаких причин. Небольшие островки еще остаются в виде чего-то экзотического. Например, продукции ручного труда. Но это лишь небольшие части, не влияющие на картину в целом. Очень хорошо данный критерий иллюстрирует фотографии Нью-Йорка, сделанные в 1900 и в 1913 годах. Сейчас вы можете увидеть их на экране. На первой картинке множество повозок, запряженных лошадьми и лишь один автомобиль. На втором фото множество машин и лишь одна повозка. Разница между фотографиями всего 13 лет. Этот пример очень хорошо показывает, то, что кажется нам вечным, может исчезнуть в считанные годы под давлением технологического прогресса. Четвертый критерий технологического прорыва. До начала технологического прорыва был начат информационный. Я уже несколько раз повторял в предыдущих частях, да и в этой тоже – Технологический прорыв является следствием начавшегося ранее информационного прорыва. Также и последующий за технологическим очередной информационный прорыв является его следствием. Информационный прорыв опирается на технологии, которые были заложены в технологическом прорыве, а технологический прорыв опирается на увеличение количества образованных людей, которое произошло вследствие информационного прорыва. Какими были технологические прорывы? Человечеству за всю его историю довелось пережить 7 технологических прорывов. Седьмой, кстати, сейчас активно развивается и в некоторых странах уже близок к своему апогею. О текущем технологическом прорыве мы поговорим в ближайшее время. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить продолжение. Далее мы рассмотрим каждый из технологических прорывов и сформулируем их важность для человечества. Первый технологический прорыв – появление ручных орудий труда. 10 тысяч лет до нашей эры. Первый технологический прорыв последовал за первым информационным прорывом – появлением речи. Информация еще не способна была накапливаться в достаточной мере, и запаса ее хватило лишь для того, чтобы отдельные племена и народы могли придумать ручные орудия труда. Но даже для такого элементарного, как нам кажется, изобретения, человечеству потребовались сотни лет. Орудия труда появились и распространялись тогда, когда человечество во многом уже не было разрозненным. Уже тогда люди общались между собой, регулярно совершали путешествия на небольшие, а иногда и значительные расстояния. И таким образом, вероятно, могли распространить знания о ручных орудиях труда и быстро распространить их во множество культур и народов. Появление ручных орудий труда стало основой для следующего информационного прорыва – появления письменности, который, в свою очередь, уже стал основой для последующего технологического прорыва. Второй технологический прорыв – появление станков и сложных многокомпонентных методов производства 5000 лет до нашей эры. Мир постепенно усложняется и люди начали придумывать приспособления для ускорения процесса производства. Все эти станки имели ручной привод, то есть приводились в движение людьми или животными. Но даже при таком первобытном способе получения энергии для работы станков, производительность труда на таких приспособлениях возрастала многократно. Они затронули самые разнообразные отрасли человеческой жизни. Изготовление тканей, получение масла, изготовление муки и много других процессов. Помимо появления первых станков, также появились географическое разделение труда, когда материалы из одного региона везли в другой для изготовления неких изделий. Второй технологический прорыв не мог состояться без предыдущего информационного прорыва – появления письменности. Ведь станки нужно не просто придумать, их нужно изобразить, начертить, нарисовать и распределить задачи по сборке этих станков между разными людьми. Постепенно накопление технологического опыта позволило совершить третий информационный прорыв – изобретение к книгопечатание и с его помощью заложить прочную основу для следующего технологического прорыва. Третий технологический прорыв – повсеместное внедрение разделения труда с 1500 по 1650 годы. Этот технологический прорыв отчасти был описан в книге Адама Смита, о которой мы уже вспоминали в этой части. Разделение труда невероятно углубилось в эти годы и вывело некоторые страны в мировые лидеры. Например, Голландия. Петр I поехал в Голландию учиться кораблестроению в надежде сделать Россию морской державой. Отчасти у него это получилось, но лишь отчасти. Как вы могли слышать, за время реформ Петра I Россия построила примерно 2500 кораблей те же годы в Голландии, благодаря глубокому разделению труда, всего за один год строили примерно две судов. Большинство этих судов поставлялось испанскому королю, под чьим протекторатом в то время находилась Голландия. Этот пример, кстати, прекрасно иллюстрирует, что частная инициатива гораздо эффективнее государственной, и что государство может лишь заимствовать наработки частных компаний, и зачастую с весьма низкой эффективностью. Об этом мы поговорим в отдельной главе. Третий технологический прорыв стал основой для следующего за ним информационного прорыва – распространения всеобщего образования, что стало важным этапом для следующего технологического прорыва. Четвертый технологический прорыв – изобретение машинных приводов. Сначала водное колесо, далее паровая машина, позволяющая приводить в движение большие машины с 1740 по 1810 годы. Четвертый технологический прорыв стал поистине чем-то особенным в череде прочих. Недаром многие авторы называют его технологической или промышленной революцией. Конечно, среди прорывов не стоит выделять любимчиков, все они важны, но четвертый, возможно, самый невероятный. Тысячелетия накопления знаний и промышленного опыта позволили собрать человечеству столько знаний, что оно сумело создать машины многократно увеличив производительность труда. Этот прорыв стал одним из самых больших шагов в улучшении уровня жизни людей. Теперь основная операция в любом производстве – движение механизмов – было поручено машинам, а не человеку и не лошади. Фабрики стали распространяться по всему миру, взрывными темпами увеличивая производительность труда. Она была настолько велика, что отдельные страны могли обеспечить производство в таком большом объеме, что захватывали весь мир своей продукцией. Так, например, произошло с Великобританией, ставшей мировым лидером производства шерстяной нити, и позже тканей. Индия, бывшая тогда колонией Великобритании, пережила несколько массовых смертей населения, одна из которых была связана с тем, что британцы стали ввозить свои дешевые ткани, значительно превосходившие по качеству и цене местные, от отчего ткачи, бывшие тогда самой массовой профессией в Индии, массово умирали с голоду. Кстати, очень важную роль в описанных выше процессах сыграл шедший тогда финансовый прорыв, но о нем мы поговорим в следующей части, подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Результатом четвертого технологического прорыва отчасти стал следующий информационный прорыв – изобретение литографии, более производительного, массового и дешевого метода печати, заложившего основу для последующего технологического прорыва. Пятый технологический прорыв – Использование электричества и явление на его основе в промышленности и быту с 1890 по 1930 годы. Само электричество и явление электропроизводимости были открыты гораздо раньше, в 1800 году. Итальянец Алессандро Вольта изобрел источник постоянного тока, а в 1831 году Майкл Фарадей открывает явление электромагнитной индукции – Почти сто лет понадобилось миру, чтобы вновь открытые явления стали массово применяться в промышленности. Они породили множество невероятных изобретений. Радио, изобретенное Александром Поповым, который, кстати, является моим земляком, телефона и позже телевидение. То, что стало основой для следующего информационного прорыва. Большим скачком в промышленности стало появление электроприводов, заменивших паровые машины. Если раньше была большая паровая машина, вращавшая всю форму и от которой зависела работа целого завода, то в процессе пятого прорыва они были заменены на сравнительно небольшие электродвигатели». Каждый такой двигатель можно было поставить прямо у нужного станка. Они были гораздо дешевле, проще в эксплуатации и транспортировке. И поломка такого двигателя не останавливала целый завод. Позже была изобретена электрическая сварка, также сильно поменявшая современную промышленность. Процесс изготовления стал гораздо проще, быстрее и эффективнее. В результате мы получили небывалый рост качества жизни и взрывной рост производительности труда. Побочным эффектом этого прорыва стали две миллионы мировые войны. Но о них мы также должны поговорить отдельно в будущих частях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Шестой технологический прорыв. Изобретение интегральных схем, компьютеров и устройств на их базе. 1952 год. Изобретение интегральных схем приписывают Джеффри Даммеро, британскому радиотехнику. Точнее, он сформулировал их начальный принцип. Удивительно, но для их изобретения потребовалось не так много времени. Уже через шесть лет, в 1958 году, появились первые прототипы. Любопытно, что основой для всех этих изобретений стала предыдущая информационная революция, поскольку в разных частях света разные люди бились над проблемой создания микроэлектроники. И в конечном итоге, лишь объединив свои наработки, им удалось создать нечто невероятное, то, что для нас сегодня является повседневностью. Компьютер, на котором я пишу этот текст, также является результатом этого прорыва. Любопытно, что и эту технологическую инновацию, как, впрочем, почти 99% всех существующих, создали частные компании и позже были подхвачены государством. Основным бенефициаром шестого технологического прорыва стали США. Произошло это потому, что они сумели совершить последующую финансовую революцию, сделав доллар мировой резервной валютой. Об этом мы поговорим в следующем видео. Шестой технологический прорыв заложил основу для самого невероятного изменения в мире информации – создания интернета, ставшего основой для тех прорывов, которые мы переживаем сейчас. Седьмой технологический прорыв – аддитивное роботизированное производство и международное разделение труда с 1970 года по сегодняшний день. Текущий технологический прорыв, который мы переживаем, полностью меняет наше представление о производительности труда. Впервые в человеческой истории мы достигли слишком высокой производительности. Нам не нужно столько продукции, сколько способна произвести современная промышленность. Участие человека в производственных процессах неуклонно сокращается. Станки шестого технологического прорыва постепенно заменяются автоматизированными, роботизированными комплексами. Появился новый термин – аддитивное производство. То есть гибкое, быстро настраиваемое, роботизированное производство. Гибкое, потому что оно способно производить множество видов продукции и способно очень быстро их менять. Еще одна технология, которая может стать основой промышленного прорыва – 3D-печать. Эта технология полностью может поменять все производственные цепочки, существующие в мире. Представьте только, сейчас, чтобы произвести стиральную машину, вам нужно добыть руду, выплавить сталь, изготовить из стали отдельные элементы, собрать их в единый механизм, отдать товар покупателю. Каждый из этапов сопровождается значительными логистическими затратами. Скажем, сталь можно производить в России, а конечная сборка будет в Китае. Если 3D принтеры разовьются настолько, что смогут печатать стиральные машины, то цепочка сокращается в несколько раз. Берется сталь, из нее делается материал для печати, нить или порошок, из которого печатается конечное изделие. Логистические затраты сокращаются во много раз. Количество переделов также уменьшается в несколько раз. Печать стиральной машины звучит достаточно фантастично. Пока да, технологии еще не настолько развились, чтобы цена изделия была низкой, но прогресс не стоит на месте, как вы могли заметить в случае с предыдущими технологическими прорывами. О технологиях ближайшего будущего мы поговорим в отдельной части. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. В следующем видео мы поговорим про финансовые прорывы. Это уникальное явление, ранее остававшееся незаметным. Но то, насколько финансовые прорывы влияют на нашу жизнь, просто поражает. Удивительно, что мы не замечали этого раньше. Ждем ваших вопросов и комментариев по теории прорыва. Сделайте репост этого ролика в своих соцсетях. Помогите распространению нашей теории.